Он человек, а не предмет. Разумеется, это правило неприменимо к людям. Сейчас как дам в глаз, я собираюсь снова спрятаться. Закрой глаза или, честное слово, я тебя ударю. Нихера ты уебок. Какой он гиперчувствительный. Ну, он я тебя вижу. Черныш. Как я сжульничал. замудила галимой. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и канал Excelus Games. Мы продолжаем с вами играть в Children's All in Town. Ай, беда, короче, блядь, не приходит одна. Сиджу, ночью записываю. И тут э, свет вырубается. Пропустили мы где-то 5 минут геймплея. Короче, наш код пропал, и мы пришли через вот эту вот стену. Вот эту вот стену. Вот эту вот стену. Пришли его спасать. И, короче, это было... Нам нужно было найти три пробки. Мы нашли три пробки, которые две находились в подвале. Одна лежала на столе. Пробками мы заткнули дырки в трубопроводе. И благодаря тому, что мы закрыли дырки в трубопроводе, мы смогли пробиться через стену. Там водой смыло, короче, инструменты. И мы теперь попали сюда. Молотком разбили окно. Достали стекло, разрезали веревку и забрали лестницу. Вот. И теперь мы продолжаем общаться с бабулей. Блять, теперь так расстроен, потому что, ну, блять. Там, там были такие милые моменты, типа, там папа за нами пришел, какой-то новый плотника разбирает, ну не новый плотник, это мужик, отец то ли синьки, то ли рыжика разбирает э, дом плотника, непонятно зачем, типа, потому что плотник отоделся, я так понял. Потихоньку слась, малышка. Тихий, так это он постоянно достает себе проблемы. Я не знала, что здесь кто-то живет, я думала... Да что ты думала, что можно просто разбить мое окно и разрезать мою веревку, так что ли? Те только хотят, чтобы подшатить на старушке и испоганить ее дом. Я должна тебе наказать на задание другим, но окно уже было разбито, дом выглядел заброшенным. Для начала девушка мне пристала играть с такими инструментами. Верни молоток. Вы потеряли молоток. А -а -а -а -а. Вы живете здесь? Именно так я затянул этот узел так туго, что больше не смогла пользоваться лестницей, но думаю, теперь это не проблема хихи, -хи. Весела Бугуля. Что ж, спасибо за помощь, но мне действительно уже пора. Вот так спешишь. Кстати, знаешь, твой кот приходил сюда я вчера? На земле нашла вот это. Должно быть, он принес. Это же твое, верно? О, страничка из моего дневника. Да, это мое. Но как? Тебе нужно лучше следить за своими вещами. Я видела, что одной ноты не хватает, подумала, что смогу, сама смогу добавить ее. Вы получили ноту. Но я больше не пою. Почему? Тебе же нравится петь вместе с мамой. Да, но мне пришлось прекратить. Папа говорит, что если я продолжу петь, тоже попаду в беду, как мама. Я не хочу, чтобы такое случилось со мной. Я поняла, то есть твоя мама пропала, потому что любила петь. И я не знаю, просто думаю, что важно соблюдать правила, вот и все. А есть какое-то правило, запрещающее петь? Нет, это не совсем правило, но я так думаю. В всяком случае, я о таком правиле не исклыхала. Но все равно решила прекратить петь. Что ж, если ты считаешь, что так будет лучше всего, конечно, не пой. Никогда больше не пой. А то, что я тебе дала, бесполезно. Верни меня немедленно. Почему? Потому что эта вещь бесполезна. Я ее выброшу. Мне всякий мусор в саду не нужен. Нет, я в смысле... Даже если она и бесполезна, я бы хотела сохранить ее на память. Бабуля какая-то интересная. Она твоя. Можешь оставить себе. Бедные мои окна. Эти хулиганы хуже сорняков. В следующий раз я призову лягушек на их голову и заставлю крыс напасть на них. Ихихи. хи Нам лучше уйти, косик. Так пристально смотрит, типа, я достань соседа, а я достань бабулю, короче. Папа еще не вернулся. Я знаю, я сказал, что больше не буду петь, но мне этого очень не хватает. Ой. Мама. Люси, где ты была? Я? Здесь, я все время была здесь и... А, да, я нашла Косика. Хм, я по всей деревне тебе искал. Ты же мне не врешь? Нет-нет, я обещала, что не буду далеко уходить, я не уходила. зато очень шумно, там такой беспорядок, может ты просто меня не увидел? Да, уж так и есть, ладно. Эм... Знаешь, я слышала, остальные ребята собираются поиграть ней в прятки на площади. Можно мне тоже пойти? Я возражаю, главное, чтобы мне потом не пришлось тебя искать. Конечно, я обещаю. Хорошо, теперь давай поедим. Короче, сейчас мы, я так понимаю, будем играть в прятки И это будет гораздо веселее, чем обычно Все собрались? Нет, Люси еще нет Давайте я подождем, чем больше народа, тем веселее Вот и я Вот и я А вот и я, вы об мне говорили Привет, Люси, ты пришла Будешь играть с нами в прятки? Конечно, кто будет водящим? В прошлый раз была очередь черныша, сегодня твоя Черныш никогда никого не находит Ладно, я согласна. Давайте договоримся в одном правиле Колодцы не прятаться, да, Синька? И ты бы никогда не нашел меня, если бы я не чихнул Я там столько часов просидел Какой ты глупый Мы во все зрение бегали, кричали, искали тебя взрослые нас ругались, и там чуть ли не всю ночь проторчал Так что ни в каких дурацких местах не прятаться, лады? Ладно, я, ну все же, давайте начинать Люси, закрой глаза и начинай считать Один, два Прячемся, ребята Кс. Ну, это, блядь Посмотри просто Чувак, блядь, вон сидит Ты что, ебанулся? Что там делаешь? Блестик, я тебя вижу, это было легко Я думал, что не будешь смотреть возле колодца Вещерных сказал Ну, ты же не внутри колодца А, я не так понял Давай, иди еще остальных, я подожду здесь Муравьев рассматривает Может это на поле будет? О, что-то есть. Потянуть веревку. Я ж любознательный. Ха! ха Ты боишься пауков? Что? Нет, я не боюсь. Я боюсь больше получить тазом по голове. О чем только думал. О, так они тебя не пугают? Чернисом блестиком-то сработала. Надо было попробовать тараканов. Рыжик, мы играем в прятки. нашла тебя. Иди на площадь. Так точно? Хитрый засранец. Он в своем стиле. Можно забрать. Он устраивает розыгрыш, а потом оставляется валяться, где попало. Отдельные пауки. Плоды. Я так понимаю, в каждой локации кто-то будет прятаться. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Вот, смотри, записка. Здесь записка. Какая чепуха, я не буду прятаться дважды в одном месте. Очень смешно. Вы получили наклей. Так, пойдем сзади посмотрим. Обычная тележка. Грязные инструменты. У него в курятнике всегда пусто. Ну мало ли кто-то в курятнике бы спрятался. Хорошо, Лады Так, двое есть, осталось шесть Пошли сюда сначала Солома опять Сегодня запах очень странный, отвратительный вонь Что это такое? Посмотреть ближе Что это? Люк? Да, люк, он воняет грязными ногами Ой, Посмотрим, куда он ведет Ха, Прикол Ух ты О, сидит Фу, так вот откуда исходит вонь Ты нашла меня? О, вот ты водишь как настоящий мастер, Люси Меня никто никогда не может здесь найти Я уже собирался везде просидеть Не могу поверить, что тебя никогда не находили, учитывая запах Что это за место? Я даже не знаю о его существовании Это тайная кладовая пекаря Мне и Лука показал Это благодаря ему это так хорош в прятках Ладно, хочешь расплавленного сыра? Нет, спасибо, он пахнет, будто уже сгнил А, на самом деле, очень вкусно так или иначе, я тебя нашла. Ага, нашла. Может стать остальным. А ты не идешь? Раз шагу не разгорелся, я пока закончу готовить сыр. Пока. Должно быть, тебе правда нравится. Фу, ха. -ха. Ну, Синька, веселый чувак. Опа, смотри-ка. Так красиво. Вот это был офигенный. Офигенно. Ветер между камнями Прозвать мягкий шипащий широк Почти напевный. А, мелодия. Так, это новая песня. Так, идем обратно. Надо внимательно все смотреть. Я тебя нашла? Но ты же не пряталась, Галка. Прости, я задумалась, я смотрела на... Ох, кто это еще пропал? Ты него не знала? Нет. Угу. Просто понимаешь, я часто думаю о том, когда придет мое время. Но почему нет никаких сомнений, так думать, что даже если нет, я все равно не понимаю, что такого в этой деревне. Я бы лучше сама в лес ушла, чем плакаты с моим лицом повсюду висели. Ты все еще хочешь играть? Да? Ты уже нашла черниса? Да, конечно Он уже на площади ждет тебя Ясно, ладно, увидимся там Так, 4 есть Тут ничего такого Что можно осмотреть Так, пойдем наверх тогда К нам сюда Доля. Иди поиграй где-нибудь, девочка. Я и так играю. А, смотри. Хм. М -м. Почему не могу туда попасть? Черныш мешает. Подожди, а что туда делать? Простите. Люся, оставь мне в покое сходи. Или мне твоего папу позвать. Нет, я понял. А как мне до него добраться? Видимо, что-то надо найти. А если спеть? Опа, смотри, какая вещь. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, к четырем домам найти дорогу? К двум нашел. И крутил немножко получается раз не докрутил теперь раз-два ага подожди там получается надо Три. Здесь три. А тут один получается. Нет, получается тоже три. Уиля это плотник сидел делал его, класс. Постойте, я же тот инструмент, который я у него заказывал, кажется, он не закончен. Эх, Уил. Не тот, ты был человек, который бросил бы это дело на полпути без должной причины. Боюсь, однако, что ты получил по заслугам. Ладно, думать об этом не имеет смысла, что прошло-то прошло. Если инструмент здесь останется, он просто пропадет. Лучше забрать его домой. А, вот как. Он ушел путь свободен. Я нашла тебя? Нет, так нечестно. Что, почему?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 Как я сжульничал? Что за мудила, Галимый? Сука, кусок дерьма Может с ней поговорить? смотри я ее вижу солнышко а, она закрыла уши это калитка в лес калитка в лес ох нихера себе Монстр. Она увидела монстра, получается. Это воспоминание? Я что-то слышал, солнышко, это я. О, Люси, какое облегчение Что случилось? Вы испуганные? Мне кажется, мне кажется, я видела что-то между деревьями, заворотами. Уверен, я вижу только нас, а больше ничего. Прости меня. Хочешь, чтобы я посмотрела? Скажи мне, если что-то увидишь. Но не подходи, не подходи слишком близко к воротам. Ладно, подожди здесь. Хорошо, все будет в порядке. Сейчас же разгорня. Здесь ничего нет, к счастью. Хорошие новости, я ничего не увидела. Правда? Прости, Люси. Может быть, может быть, мне просто привиделось. Но это дорога немного пугает, давай в следующий раз поиграем за ним в другом месте. А теперь вылезай давай. Да уж, это были веселые понятники. Прости, я просто сидела и пряталась там, пока ты... Наверное, думаешь, что я веду себя очень по-детски. Что? Нет, я пошутила. Из нас двоих ты определенно более взрослая. Ты задаешь нам советы, как правильно поступить. Иногда даже рыжик тебе прислушивается. А это, знаешь ли, большое достижение. Да, но я не думаю, что делаю это, потому что взрослая. Я просто боюсь последствий, неправильных поступков. Каждую ночь я ложусь спать в страхе, что это рычание, услышав в своем окне, меня заберут. Солнышко, послушай. Я смогу тебя защитить. И как ты это сделаешь? Взрослые, чудовища, они все страшные. Я придумаю как. Может быть спрячемся вместе у меня дома или пойдем куда-нибудь. Ты никогда не будешь одна. С твоей мудростью и моей сообразительностью мы всегда что-нибудь придумаем. Вот это я понимаю действительно дружба. Такая не... Ну, очень, очень круто. Спасибо, Люси. Кажется, мне уже стало легче Как насчет вернуться к остальным, в конце концов? Я же тебя нашла Да, ты права, увидимся на площади Осталось мерзкого ублюдка черныша найти Он, скорее всего, опять спрятался непонятно где или непонятно как Оливия Ой, Оливия. Ее ж не Оливия зовут. Или Оливия. Я постоянно в ее имени путаюсь. Пойдем посмотрим, где хлебница опять. Забраться в убежище. Нет, здесь никого, здесь только Синька сидит. Я так понимаю, пропал плотник наш. Mm -hmm. очень глубоко, дна, не видно. Ладно, может, он в амбар залез на Синька. Mm -hmm. Запасы еды на долгий срок. Нет, не здесь. где он туда может быть потому что его больше нигде нету очень странно может он уже пропал То есть без твоих рок просто можно не жить? Какой-то... Не, рыжик немножко странный. Удачи, Люси. Галка. А, она с сама не разговаривает. Так, а где черныша искать? Назад, что ли,ть? Опустевшая будка. Вон он усидит, блять. А, он, короче, туда-сюда перебегает. А, черныш мешает, то есть в следующий раз, когда он сюда придет Вот теперь Положу это здесь Теперь вот так Все, нашелся А вот ты, я бы сказала, что на сей раз я тебя нашла о чем ты говоришь? Что тут произошло? Тогда, значит, это рыжий кинуть. Я ему я ему покажу. Ох, надеюсь, до драки дело не дойдет. А, уже нельзя их забрать. Ну, такая миленькая серия получается. Сколько грязи я смогу запихать в пару ботинок? Что? Я придумал новую шутку, отличную. Но ну, это. Мне все равно. ты на кем угодно, только не надо мной договорились. Что? Я не понимаю, о чем то но... Почему я должен сделать для тебя исключение? Без меня, делающего всю тяжкую работу, ты ни на что не способен. Спроси других, если не веришь мне. Ты сегодня не в духе, да? Люси, что важнее? Мои мозги или мускулы черныша? Я? Почему я? Ага, давай я выслушаем. Скажи ему, Люси. Но ты же совсем недавно грубил меня. В общем, я думаю, что... Хитрость важнее. У меня миллион идей для розыгрышей, и для большинства таких... Их ты мне не нужен, черныш. Но я, если не хочешь мне больше помогать, не надо У меня, кстати, созрела новая идея Нет, я имел в виду, все нормально Сначала он повыпендривался Эй, Люся, мы все здесь Поиграем в другую игру Подождите-ка а, Я так понимаю, когда все собрались, нужно пойти и забрать э, синьку Потому что он там под алкашкой скоро одуреет вообще Ты даже не представляешь что ты окажешься вкуснятина А, он не хочет Я понял Он не хочет назад идти Поэтому Поэтому пойдем сами Да, давайте другую игру А, все, осенька пришел Уфуфуф, -уф -уф, вот и я Ты вовремя Поиграем что-нибудь другое Салки Легко но салки это ж прятки. А, салки догонялки в плане. Хорошее развлечение. Так, черныш с галкой тоже уходит домой. Но это, видимо, брат и сестра. А мы с синькой мяч бросаем. Но уже темно. Так, значит. Что значит? Значит, у тебя есть тайное логово, полное вонючего сыра. Не отрицаю. Но если ты расскажешь остальным, они будут вечно смеяться надо мной. С чего бы мне ими рассказывать? Тайное логово, оно же тайное, нет? Точно? Хихи. хи Хи-хи. Послушай, синька. Как ты думаешь, почему твой дядя пропал? Я не знаю. Все говорят, что он следовал правилам. Не следовал правилам. Что он сам напросился. Но что думаешь ты? Он был умным. Он не стал бы так глупо рисковать жизнью. И Лука тоже. Попробуй поймать Люси. Я готова. Ах. Ах. Знаешь, Синька, те голоса, что слышал Лука. А где синька? Синька, где ты? Неужели он ушел в лес? Вау. Денно, да? может там не монстра, а НЛО какое-нибудь на самом деле не пропускать не буду мы пошли в лес а, а вон луна похожа на сыр или на солнце мы пошли в лес пипец тот голос он шел отсюда папа будет волноваться мне нужно возвращаться почему я ничего не вижу Или так должно быть? А! Сохранение! Вау! А! Ой, больно. Ну, мне надо быть поаккуратней. Кто это? Это белочки. Это же белочки, зайка. Прекратите меня щекотать, ха-ха. Эй, это моя кукла. Ах вы маленький. это папин подарок. Ах вы, я у вас ее отберу. Круто. Я вот думаю. А -а -а -а -а -а -а Мы сейчас будем просто бегать за ними. Так, но у меня есть ветка. как мне теперь до нее достать? Веткой. Мелодия изменилась. А. -а, -а. Подожди. Подожди Нет, не сюда Во Хера себе замысловато а, мы попросили идти по ветку, схватить белку, чтобы она нам вернула фуку А, побег вырос. Пение в лесу может привести к непредвиденным результатам. Может лес тогда просто отдых... Наоборот, любит тех, кто поет. Так, белка убежала. Я не сдамся, это куба лиана. И что-то еще упало. Смотри, плод остался целым. Отвратительный плод Бро, он липкий Ну дерево, кстати, выглядит неплохо Я видела, как побег вырос и умер Никогда не видела таких камней, он весь в дырках Странные красные заросли держат его землей, они мне не нравятся Выглядят живыми А, -а, -а вот оно что Видите, мелодии улучшаются. Теперь, чтобы убрать лианы... раз давай давай вот это так это уберем блять но мне это тоже надо перекручивать. По факту мне главное вот эту сейчас убрать. И тут я смогу по прямой пройти. Вот с этой разобраться. А если я просто вот так сделаю? Отдельно. Давай один раз. Нет. Мне нужна вунта. Раз, два, три. А вот теперь? Вот. Теперь эту надо убрать. Подожди, тогда мне это не нужна. на Красным горит а если вот так раз два три отпускаем ставим обратно Бля она все равно загорается Ага Раз, два, три. Назад. Эту отпускаем. Ставим сюда. Эту отпускаем. Ставим сюда. Блять, все равно хуй за лупа. М -м а, типа, он не должен дойти до дома? Тогда вот сюда. Правильно, монстр не должен дойти до дома, а монстр вот так вот идет до дома. Что-то изи получилось как-то. Ладно, на самом деле не изи. Я пять минут мучился с этим Каждая песня Производит в лесу уникальный эффект А сейчас смотрится Почти как нормальный камень Свет бьет прямо в его лицо Его глаза закрылись Так, здесь песенка Ничего не делает Смотри-ка, там какая-то дырка Проще неподвижный камень. Сам ты дырка, а это отверстие, блядь, технологическое. О, белка убежала. По-моему, с ней не все в порядке. Его поймать, малыша этого. Может, что-то здесь есть? Ебать, змея огромная. Вот это улитище. Гигантская улитка. Ого, какая тяжелая. На что только не пойдешь? Улитка, ты конечно тяжелая, но недостаточно, чтобы остановить зверька. Что я здесь, на улитке, чтобы вырасти такими огромными? Ее можно только туда положить. А если ее примотать? Mm. Интересно. А как его ловить? Надо на ловушку какую-то сделать. Ага, плод с улиткой, сделать его липким. Я раньше не догадался. Тоже не подходит Надо думать да. Это у меня тюкает Это у меня тюкает Так, хорошо С ниткой мы разобрались Здесь мелодии нету Здесь ничего такого нету ладно давай назад может вернемся и тут мне брать нечего очень интересно ладно и тут ничего такого да ладно подожди это же шутка какая-то надо ну, давай думать это уже